Ребята, поздравляю вас всех с Днем Города. Сегодня у нас День Города Талдама. 30, 30, 30. Сколько у нас? 30, 30, 30. Жена говорит 339 лет. Вот. Сейчас посмотрим. Иди сюда. Иди сюда. Ну, пока а! ты да тихо ты, не ори. <толкно> Давай, Подожди. вот самую полненькую. Нажми вот эту. Ну, нажми, я ну с... сам нажми. Где она? Ты, ты что? <толкно> Ну-ка ты. Ну на еще. Ну, на, нажми, вот нажми, на, на. Ну да, я сниму хоть нормально? На. Что, не щелкаешь, что ли? Да. да. На, нажимай. А что это за растение? Да. Нажимай. Ну нажимай. Да. А что за растение? -то? Смотри. Так, ну что, мы идем далее. Короче, пока идем к городу. Смотрим он груши, ребят растут, яблоки и сливы, скоро будет видео о том, как мы будем делать сливовое вино, так что ждите, скоро сливы поспеют, будет у нас слив... сливовое вино делать будем, ну что, едем дальше, идем ребят по центральной улице, все мероприятие будет в центре города, в парке, такие вывески подошли сквер влюбленных птичьи называется место тоже в Талдене есть такое новое журавлики фотосессия началась такие ребята у нас Новый Скверик появился Ребят, какая АК Автомобиль АК у меня раньше был тоже автомобиль, к а, вам вот, смотреть, как вы сделали стиль World of Tanks, прикольная машинка. Это точило, ребят, прикольный тем. По видно, что это, АК? Так, ну вот мы и подходим к парку все будет происходить. Человек с флагом идет. Тут наша Стелла. Так она выглядит, ребят. Даже пушечка есть. Парк обедлен. Ну, там дети катаются на машиночках. Потом поближе подойдя по снимаю. Ну то в вот парк, да. Мостик сделаем. Мостик да? Замочите. Рыбочка продается. Здесь там интересные вещи. Сейчас отдыхают, всегда. Давай. Вечером будет интересно, тут тоже поснимаем. ребят, какой запах шашлыка. Так, тут еще. Крусилька, да, какая-то? 53 минуты 450 ступеней. Да, да, да. Я пишу, что сейчас не беру. Да, да, да. Сейчас мы снимаем. Сейчас мы снимаем. Сейчас мы снимаем. Сейчас мы снимаем. Сейчас мы just perfect play you Смотри, сдавай, сдавай! господин. И решать могу я сам. А цветок не нужен нам. Муха мне нужна. Сдаться вмиг она должна. Вот, схватил. Уже почти. Ну давай, ко мне лети. Нет, не в форточку. Куда? Нет, от мухи следа. Улетела. Улетела. Ну скажите, это дело? Я хотел лишь поиграть. А она вот так, бежать. Грустно вход глядит на кошку. Жалко, не кошки. кошки. Как же умение рассердиться? Стоп. ага, Я вижу, птицу. ты забыли. Я вижу, тигр? я преобразился мир. Появилась вновь забота. я я охоту. что я вижу, что В свободном приглашается Пекунов Валерий Иванович. Он прочтет вам свои стихи. Здравствуйте, у меня два коротких стихотворения. Ну, одна просто политическая шутка. Сказка «Рыбокей и рыбки» по произведениям Владимира Маяковского. Думаете, все это сказочный бред? Это было. Где то в Одессе? Дом как землянка, бабка и дед. Нет ни еды, ни пенсии. Дед на рыбалку, не вот в там лишь трава, дотина. Это всю рыбу в капре упер, главный из буржуина. Рыба распродана, деньги в карман. Сеть золотая рыбка. С дед летел в ресторан, а их кто тут главный крикнул. Ешь ананасы, рябчиков жуй, нам же оставь хоть рыбу. Мистер Твистер, министр буржуй встал, огромный как рыба и достал из широких штанин. Вот тебе, это ваучер. Был ты халявщик, теперь господин. Мы же партнеры, старче, Купишь корыто пока. Затем терем построишь бабки. Станет дворянкой Зачем? Круто, жена дворянка. бабку скричала. Где короси? Ваучер, терем, дурак. Терем, иди дворец спроси, Ты же партнер, алька? Едут бульдозеры. Тому конец роют озеро, строят творец. И <плодисменты> второй против стихотворения зима, вот уже как-то протоком. Расположившись к ветвистых тополей, накаркали ворога неделю светлых дней. И на аллеях парках хрустящий белый снег сверкает солнце ярко, как в сказке, как во сне. А мы с тобой лете, а нам придет поток. Замерзнешь, есть на свете уютный теплый дом. Блины с горячим чаем. Давай, пойдем туда. Нас радостно встречают родные города. Тоталком талгом нашла и, и ставит. Чужому покажется домом. А сейчас я представляю слово. Нашу У нас в детской поведении Небородина я не обязательно ее оптим hören, потому что мама уехала. Но мой mãe, я дам не甘енно по дороге. На Рим, я дам symptoms, не dt A B C d n, я не дам scursом детям в такие стандартные ihnen, которые у вас. А ты внимательно всегда extending дам ó,れて а 기대�. ГлubinguDoorscope watching your chat. О-о-о, о это! Ф camatoiO. Что они хотят Qualcomm directement? А я думаю, что Не кусается? Все, Сам. А, сейчас развернется и носом не не, не не стой, <плотные> А ну, ты у дяди, я не знаю, фотографирует или как? Да, фото у нас платные, ребята, 200 рублей на ваш текст, 400 на мои, я сразу печатаю фотографию с одним животным, с любым. Какие же смотри, дай ручку, не бойся. Смотри, раз. Не бойся, Ходишь? А да. что веная, ты, Диана, не бежать? Сигарай Ты что-то боишь? Пойдем, иди вот стоит здесь Вот он, ребят, показал им небольшой кусочек для города. Другой кусочек будет вечерний день города Талдома. Поснимаю немножко, сейчас пойду на обед, перекушу. А вечером сниму у вас для вас вечерний выпуск дня города. Не переключайтесь. Пока.